Сегодня мы поговорим о том, как подготовить документ Microsoft Word к скоросшиванию. Мы имеем документ, у которого широкие поля, причем широкие поля по разным сторонам, которые можно было бы шить либо ниткой, либо пружиной, либо одним из других возможных способов скоросшивателем. То есть здесь у нас настроены такие зеркальные варианты полей. Кроме того, у нас есть начальная страница без номера, есть пустая страница для форзации, также без номера. И наша первая страница с текстом с цифрой 1. Разберемся поэтапно, как это сделать, и получим такой же результат. Так, у меня есть аналогичный файл, который пока что оформлен таким образом, что одинаковые поля, может быть даже достаточно маленькие еще, они пока что не зеркальные. И нам нас предстоит их настроить. Здесь у меня нет номеров страницы, пока что не оформлена титульная страница. Давайте рассмотрим, что нужно сделать. Итак, вот у меня несколько страниц с небольшим отступом. Первым делом увеличим отступ по меню «Макет». Мы выбираем «Поля» и идем в «Настраиваемые поля». Здесь мы можем увеличить отступы. Допустим, слева увеличим отступ. При желании можем увеличить, либо уменьшить отступы справа, сверху и снизу. Но нас сейчас интересует преимущественно с левой стороны, то бишь вот этот и второй важный момент, который нам нужно сделать, это взять в этом пункте страницы, выбрать зеркальные поля. Таким образом, у нас поля будут как на этом превью, с одной стороны на одной странице, с другой стороны на другой странице. Нажмем ОК и проверим, убедимся, что это действительно так. Первая страница, вторая страница, соответственно, вторая страница у нас будет напечатана на оборотной странице, первой. В области предварительного просмотра перед печатью мы всегда можем убедиться, как это у нас будет выглядеть. Единственное, пока что в нашем варианте у нас нет титульной страницы, и получается так, что у титульной страницы с обратной стороны будет тоже что-то напечатано. Это нам не очень подходит, давайте разбираться, как мы будем это исправлять. Мы должны создать титульную страницу, допустим, но ну, мне хватит картинки с заглавием, все остальное мне не нужно. Самый простой вариант, я, конечно, могу сделать разрыв страницы, но тогда у меня будет первая страница и вторая, то бишь мы снова проверяем в предварительном просмотре. И видим, что обратная сторона для обложки все равно будет чем-то заполнена. По логике у нас вот эта страница должна быть первой. Поэтому разрыв страницы нам в данном случае не подходит. Вот у нас символ разрыва страницы. Мы от него отказываемся. И вместо разрыва страницы мы в этом месте используем другой вариант разрыва. Меню макет, он же разметка страницы в более разных версиях офиса. Разрывы и нам нужен вариант «Нечетная страница». Таким образом, он автоматически добавит четную страницу также, пустую он ее сделает, и э, следующий у нас раздел будет начинаться с третьей страницы. Вот так это выглядит, и мы не видим здесь вторую страницу. В нашем документе вроде бы ее нету, но даже уже по краям мы можем понять, что две нечетные страницы. Кроме того, мы всегда можем перейти в режим предварительного просмотра, на печати, убедиться, что вот она у нас пустая страница добавлена. В принципе, если мы что-то здесь будем печатать, у нас эта страница добавится и мы сможем ее заполнить. В данном случае нам это не нужно, у нас это своеобразный форзац. Здесь у нас все правильно, можно уже сшивать, пока что нам осталось добавить номера страниц. Мы идем в меню «Вставка», выбираем пункт «Номер страницы» и выбираем, где именно мы хотим поместить наши страницы. Ну, допустим, внизу страницы. У нас предлагается первая страница и третья на нашей странице нового раздела. Давайте приблизим, чтобы это было очевиднее. Третья страница и первая здесь. Но мы это можем поправить первое на первое. Нам нужно отменить связь между разделами. То есть формально у нас сейчас клан-титулы, они же с номерами-страницами на разделе 2, такие же, как в первом разделе. То есть одни являются продолжением другим других, либо содержат ту же часть, если это именно клан-титул, то есть какой-то текст. Мы эту связь можем отменить по кнопочке, как в предыдущем разделе мы ее отжимаем. И теперь мы совершенно спокойно можем удалить номер страницы на нашем титульном листе, больше его здесь нету, и убедиться, что с этим номером ничего не осталось, он по-прежнему на месте. Теперь нам нужно просто его немножко отредактировать. Мы вызовем контекстное меню правой клавишей мышки и выберем пункт меню «Формат номеров страницы». В новом окне, ну, во-первых, мы можем выбрать другой вариант оформления, например, такой, и выберем вариант нумерации с любого интересующего нас числа. Естественно, число должно быть нечетным, потому что у нас нечетная страница идет, мы цифру 2 или 4 не можем сделать, но можем вполне сделать единичку, вот она у нас появилась. Также можем изменить и положение при желании, у нас меняется положение и на остальных страницах тоже. Таким образом, мы все сделали, мы можем убедиться в... вновь в режиме предпросмотра, предварительного просмотра. Вот наш титульник, у него есть форзац, который автоматически напечатается белым, и есть страницы, последующие с номерами от первого и так далее. И, конечно же, настроена нами область для сшивания. В дальнейшем вы можете, если вам позволяет принтер, запустить двустороннюю печать сразу, либо печать вручную на обеих сторонах. Также есть возможность напечатать сначала нечетные страницы, потом их перевернуть, отсортировать нужным образом и напечатать потом с обратной стороны четные страницы. Делается это вот здесь по выпадающему списку в самом-самом низу. Таким образом мы с вами разобрали, как подготовить документ к сшиванию на пружинке, нитками или другими способами, как подготовить нужные поля, сделать обложку и форзац на нее и начать нумерацию с первой страницы, там, где у нас основной текст. Надеюсь, было полезно. Оставляйте вопросы и комментарии под видео. Пишите нам в социальных сетях. С вами был Михаил и Компьютерная грамота. Всего вам доброго.